Привет, дадья это наш канал китайский 321 хан ю, у, а, хан, ю у, а, а, продолжаем учить китайские скороговорки а сегодня давай учимся читать скороговорку Кажура винограда давай начнем. Pier, out, что это значит? Это значит тот, кто ест виноград, не выплевывает кожуру. А если выплевывает кожуру, означает, что не ешь виноград. Вот это скороговор очень популярно в дае. Давай чуть-чуть попробуем быстро буту бутапер, бутапер. А еще быстрее. буту бутапер, бутапер. Все. вы сможете читать эту скарговорку? на наш канал. И еще какая тема видео вам интересно. Пишите, пожалуйста, вас ждем. Давай учим китайский язык вместе. Пока, Цаден.